Сейчас я, я пошла там? гулять, и вдруг тут дождь пошел с градом. Там можно увидеть, там, где... Ладно, там капли. Видите, как И Это послание для мамы. Мощный, но недолгий. Я прям тут все убрала. Короткий дождик вышел. Ну все, тучи разошлись они туда пошли.